Меня зовут Влад. В этом видео я поделюсь с тобой сочным плагином для After Effects и Premiere Pro под названием Twitch. Плагин позволяет создавать эффект дрожания, мерцания, съезжания пленки и тому подобное. Ну классный эффект. В добавок я положил 10 файлов саунд дизайна и готовые пресеты плагина. Если у тебя получится с установкой, то обязательно поставь лайк, подпишись и поделись этим видео со своим братом киноделом. А, а в дальнейшем я обещаю радовать тебя офигенными плюшками, поэтому давай, поехали. Итак, мы в программе. Если вы скачали архив, то перед вами вот эти папки. Объяснять как устанавливать на Mac я не буду, потому что у меня Windows, но для, но для вас я вставил папку для установщика на Mac, если у кого-то Mac извините конечно но я не смогу объяснить мне это и не нужно я хочу объяснить людям у, которого, у которых windows потому что у меня тоже windows и вот такие вот пироги вот папочка с а, саунд эффектами и пресет который я в дальнейшем расскажу как установить итак мы заходим в папку twitch for windows и видим такие папки нам нужна папка v12 win и вот этот и вот этот файл. Короче мы переходим в диск C в Program Files Adobe Common, Plugins 7.0, Mediacore и создаем папку Twitch новая папка пишем Twitch и вставляем из той папки Twitch for Windows вот этот файл вот вы видите я уже это сделал и из этой папки мы выбираем свою битность у меня 64 и вставляем вот этот файл мы вставили после чего переходим в пример про премьер про понятно что должен быть выключен мы включаем и пишем в эффектах нашли этот эффект применяем и видим страшные штуки которые совсем не страшны если вам не хочется делать это своими ручками, есть пресет, о котором я говорил, он будет лежать в папке. Итак, чтобы добавить плагины, в пресетах нажимаем правой кнопкой импорт Presets и находим этот файл. Вот этот файл, нажимаем открыть. Добавляется папка Wordgeben. Вот, я добавил и у меня добавились ненужные, которые, ну, повторились, в общем. Я нажимаю Ctrl-Z, их нет. Это тоже классная штука. Просто перетаскиваем и видим готовые приколы. тут есть интересные готовые пресеты смотрите как сияет вот значит без вот с ними. И там много всяких функций, поклацайте, узнайте сами. Ну, в двух словах расскажу то, что вот это два важных параметра. Amount – сила применения, speed – это скорость применения рандома, так сказать. Если я поставлю на 100, например, чтобы было виднее слайд, Посмотрите, как со соткой. На слайд, то есть он постоянно двигается, постоянно. Поставим. поставим 10. Да, ё... ⁇ б. галочку убираю. Вот, то есть не так быстро. Поставим сотку. Поставим два вот, видите периодичность э, этого эффекта. Такая маленькая. Это сила эффекта. В общем, всем спасибо. Пользуйтесь. Кайфуйте. Пока!